О переходе на новый вид транспорта в России говорят уже давно. Кроме того, исследования социологов подтверждают готовность россиян пересесть за руль электрокара. На данный момент порядка 60% населения знает про электромобиль и минимум 25-30% готовы приобрести новую машину с зарядным устройством. Почему люди хотят в перспективе приобрести электрокар? Узнаем преимущества электромобиля. Во-первых, это тяговые характеристики электродвигателя. Они принципиально отличаются от тяговых характеристик двигателя внутреннего сгорания. Это коэффициент полезного действия, это надежность, это итоговая стоимость владения. И тот плюс, который есть отсутствие шума, на него можно даже посмотреть с точки зрения минуса. Мы не слышим, как они приближаются. Однако россияне все еще не перешли на электрокары, значит есть какие-то сложности, затрудняющие использование нового вида транспорта. Наработок в России много и научно составляющая решена, но производственная часть хромает, это именно аккумуляторная батарея. Вообще накопители энергии на сегодняшний день это главная, наверное, проблема энергетики в целом. Здесь Ограничений как таковых нет, потому что мы имеем опыт авиации на электротяге и уже эксперименты успешные по этому поводу есть. Электромобиль необходимо заряжать, но и обычную машину тоже требуется заправлять. По мнению инженеров, ограничения здесь скорее психологические. Для справки отметим, что в большинстве электромобилей заряда хватает на 150 километров минимум, а среднесуточный пробег среднего россиянина около 30 километров в сутки. Получается, электромобиль выгоднее не только в экологическом плане, однако энергия с воздуха не берется и в никуда не исчезает. Даже после Электромобиль остается вредный углеродный след. Промышленная генерация все равно на порядок будет и выгоднее, и экологичнее, и локально она размещена не mm -hmm. в центре города. Поэтому говорить о том, что электромобиль это то же самое, но вид с другой стороны, это неверно. Допустим, россияне перейдут на электрокары. Как в таком случае будет выглядеть обычный день владельца такой машины? Эксперты утверждают, что жизнь с электромобилем станет на порядок проще, не жизнь, а сказка. Не потому, что нереальная, а потому, что в ней комфортно находиться. Сейчас в эксплуатацию уже прочно вошли самокаты и мопеды на электротяге. Век электромобилей приближается. Федосья Ершова, Ленардо Волицяров, Универньюз.